Здесь уже, как говорится, прямо в лоб. Вирус пришел и сказал, друзья, вы плохо занимаетесь своим здоровьем. Каждая мысль, каждый энергетический посыл в этом мире играет огромную роль. Он меняет все в этом мире. Нас подстегивает к росту, к развитию. Физическое тело будет супер здорово, потому что оно защищено мощным энергетически здоровым телом. Сегодня у нас, смотрите, один здоровый позвоночек на 200 человек. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, что же положительного есть в том, что происходит сейчас в мире. Я об этом записал аж 14 роликов, 14 тем я нашел положительных в том, что происходит сейчас. Ведь мы в нашей Академии, мы привыкли ходить по радостной стороне жизни. И когда ты выбираешь радостную сторону, когда находишь что-то хорошее, даже в самом трудном, плохом, то тебе значительно легче, тебе значительно успешнее все развивается вокруг тебя. Как я говорю, Америку сделала, Америкой такой богатой и успешной, сделала улыбка. Там люди улыбаются, где-то искусственно, где-то искренне, но когда они улыбаются с детства, когда учатся улыбаться с детства, то, согласитесь, это уже становится не просто привычка Это уже становится сутью. Мало того, даже когда ты улыбаешься немного искусственно, все равно мышцы работают те же самые на улыбку. Они влияют на настроение. Полыбаешься немножко, и все, и настроение улучшилось. Так вот, надо во всем искать хорошее. Во всем. И тогда происходят замечательные вещи. Есть замечательная русская... Поговорка «нет худа без добра». Это вот аналог тому, что в японском иероглифе значит, кризис означает и восхождение, развитие. А у нас «нет худа без добра». Все очень просто. И вот моя серия роликов, видеороликов на тему о кризисе происходящем, она так и называется. «Нет худа без добра». Посмотрите они сейчас есть уже все эти ролики на здесь, в Инстаграме, уже представлены. И э, в Ютубе уже стали появляться. Мы со временем их в Ютуб поместим. Пожалуйста, просмотрите их, обратите на них внимание. Я думаю, что вы, проявив творчество, найдете что-то еще доброе в том, что происходит. И тогда вам легче будет все воспринимать и воспринимать. Вы знаете, как мы думаем, так мы и живем. Следовательно, и ваше состояние будет тоже улучшаться. Все для этого и делаем. Сегодня я... Ну, конечно же, в, в кризисе есть и отрицательные стороны. И мы сегодня... Я сегодня о них скажу. Но попозже. А сейчас я хотел бы рассмотреть один только положительный момент, который... Э, есть в сегодняшнем кризисе, и, на мой взгляд, он один из основных. Один из основных. Вообще, два, я считаю, основных. Но вот, если уж э, по порядку, то первое, на что я обратил бы внимание, что положительного в том, что мы с вами находимся в таком положении, а именно, что мы с вами, вот так вот, оказавшись в изоляции, э, у, удалившись от суеты, мы с вами смогли обратить внимание гораздо больше на себя, на свою жизнь, на свое здоровье, на свои отношения. И вот это вот глубинное исследование себя, глубинное погружение в себя. Но кто-то не исследует, но многие занялись этим, окунулись в интернет, стали много чего смотреть, слушать, задумываться. Это действительно происходит мощнейший процесс самоосознания. Мощнейший процесс психологического и где-то даже духовного развития. Вот это вот, это считаю очень важным первым таким э, достоинством того, что нам принес этот кризис. Что мы в конце концов вырвались из потребительства, из суеты и погрузились вот в, это, в этот процесс самоизучения себя и жизни подчистка каких-то хвостов, переосмысление чего. То есть, очень много всего здесь. Но посмотрите ролики, и вы для себя найдете много точек опоры, для того, чтобы в вашей жизни сегодня было больше радости, больше понимания, больше осознанности, больше радости, а следовательно, и все будет намного легче. Еще раз говорю, Америку сделала Америкой улыбка. Потому что улыбаясь, человек себя поднимает в высоких вибрациях. И даже самые трудные ситуации становятся намного легче. Ла радостный, улыбающийся человек проходит все события намного легче. Имейте это в виду. И второй вот э -э самый такой важный, можно сказать, э -э плюс, который мы получили от кризиса, это пожизнелись своим здоровьем. Здесь уже, как говорится, прямо в лоб. Вирус пришел и сказал, друзья, вы плохо занимаетесь своим здоровьем. Вы много едите, много пьете, вы не занимаетесь своим телом по-настоящему. Потому что вирус пришел совершенно из другой области. Той, которую медицина даже пока еще не может освоить. Следовательно, ни фитнес-клубы, ни бассейны тоже здесь не помогают в Именно во взаимодействии с этим вирусом. И поэтому они позакрывали все. Они не помогают человеку быть здоровым. Вот в этом вопросе. Вирус поставил вопрос по-другому. Что наше здоровье, оказывается, находится еще глубже, еще дальше, чем мы исследовали до сих пор. Даже самые лучшие технологии медицинские, самая лучшая их аппаратура, она сегодня бессильна. Вы обратите внимание, до сих пор... С вирусом так и не могут справиться. Это то, что сейчас происходит, там, изоляция и прочее. Это же, это же не, как говорится, не избавление от вируса. Это просто убегание от него. Поэтому, потому что он находится, еще раз говорю, в другой сфере взаимоотношений. В энергетической, в духовной. И вот здесь вот я очень рад тому, что это произошло, потому что мы с вами... Теперь начнем заниматься развитием своего энергетического тела. Физически мы более-менее научились видеть, слышать, заниматься им как-то. Но вот энергетическим телом мы с вами не занимаемся вообще. Ну или очень мало, или единицы на самом деле. А ведь это очень большая составляющая здоровья человека. Физическое тело, понятно, оно здесь вот проявлено, вот оно, я его щупаю, оно здесь. А вот энергетическое, вроде бы, оно незаметно. Но оно играет такую же роль, равную роль с физическим телом. Поэтому сейчас основные ресурсы нашего здоровья находятся именно в энергетическом теле. Дело в том, что у человека, у каждого человека существует еще комплекс других тел как и называется комплекс многомерных тел и в этом комплексе тел там находятся ответы на многие вопросы там находятся основные ресурсы здоровья почему говорю основные не потому что там более сильный весь объем нет, а потому что он мало исследуем и мало применен в жизни. поэтому основные ресурсы сейчас там и приглашая их сюда в нашу жизнь мы тем самым резко можем улучшить свое здоровье. Я этим вопросами занимаюсь уже давно, даже начал писать книгу о энергетическом здоровье, я думаю, что она выйдет, потому что она нужна, именно это современный взгляд на здоровье человека. А сейчас в этой ситуации я занимаюсь практической деятельностью, я стараюсь людям помочь выйти из этой ситуации более, здоровыми, мало того, и в большей безопасности от всего того, что происходит в мире. Это вирус только один из многих. Есть еще ВИЧ и прочие, многие многие другие, с которыми мы уже как-то свыклись, живем и так далее. Но эти все вещи, они могут еще дальше, они модифицироваться, развиваться и снова и снова приходить к нам в виде пандемии. Я думаю, что сейчас время как раз настало другое. Качественно подняться над всем этим и по-другому построить свою энергетическую составляющую. И она повлияет на физическое. И мы таким образом перейдем в качественно другое состояние по отношению к вирусам. И здесь немаловажно то, что с вирусами тоже надо дружить. Нельзя бороться. Бороться с чем-то, это только подпитывать борьбу, и рано или поздно в борьбе кто-то проигрывает. И чаще всего проигрывает человек. То есть, один вирус приходит, человек научился с ним бороться, подавил его антибиотиками соответствующим. Вирус мутирует, приходит другой, и новая волна, и тогда и этот процесс бесконечный, если бороться. Поэтому первое условие здоровья будущем нашего общества, нашей цивилизации – это отучиться бороться с вирусами, а научиться с ними взаимодействовать. И вот тогда ты действительно будешь управлять процессом, а не будешь отвечать на то, что вдруг где-то появляется новый вирус из Африки, из Китая, из Америки, из лаборатории или естественный от какого-то животного, неважно, и э, тебя может привести на край жизни. Нет, нет. Так уже жить нельзя. Ты человек осознанный, человек, живущий в сегодняшнем дне, должен жить, конечно, в более управляемом своей жизнью положении. И я наметил большую программу по созданию практик, которые, методик, курсов, которые помогут человеку, каждому человеку сформировать свое энергетическое тело разобраться, что же там происходит, а там полный комплект всех наших органов, всех наших систем. То есть каждый физический орган нашего тела имеет проекцию там, в, в энергетическом теле. Так вот, взаимодействуя с, с этим энергетическим телом, как со своим телом, то есть изучив его, научившись с ним общаться, научившись его исцелять, выздоравливать, можно таким образом создать супер здоровую личность. Суперздоровое тело, физическое тело будет суперздоровым потому что оно защищено мощным энергетически здоровым телом. Потому что очень много сейчас болезней, мы отодвинули именно туда. Физику как-то более-менее выстроили. А вот в энергетику мы отправили те мины замедленного действия, которые время от времени взрываются. И вот сейчас я, конкретно сейчас, я предложил курс, генетическое здоровье, которое занимается конкретно иммунной системой, то есть тем, что сейчас особенно важно, потому что именно защитные функции организма сейчас наиболее важны. И это работа с тинусом, с вилочковой железой. Об этой железе медицина, конечно, знает, все там исследовано, но в тех пределах возможного, которые имеет сегодняшняя медицина. Но она не знает главного. Да, они говорят, что это важный, самый важный орган в иммунной системе и так далее. Там расписывают биохимию этого процесса, как это происходит, защита организма. Но они не понимают, что тимус вообще тот, который вот здесь у нас в теле, это только маленькая физическая часть большого тимуса, который находится в в энергетическом теле. В энергетическом теле Тимус э, э, называется матрицей Тимуса. То есть его проекция физического тела э, в тонком теле, она есть называется матрицей Тимуса. И вот в этой матрице Тимуса происходят удивительные вещи. Медицина знает, как э, защищает э, э, э, Тимус человека, но не знает... В глубине, а что, почему он это делает, какими методиками и что вообще нужно для того, чтобы э, тимус был максимально активен и защищал. Так вот, для того, чтобы тимус действительно работал по-настоящему, нужно выполнять ряд условий. И мы этому учим. И люди, которые сейчас вот сейчас заканчивают обучение сегодня, точнее, завтра мы уже последний урок вы, выдаем нашим слушателям. Это первая сотня, сотня таких с чистым Тимусом людей, которые уже э, решили многие свои вопросы. Даже еще не дойдя до конца курса, они уже э, получили очень интересные результаты. Так вот, э, с этим Тимусом, э, с матрицей Тимусом, мы начали выстраивать совершенно другие уже отношения. Э, современные, духовные, и узнали многое. Что из этого? Смотрите, вот сейчас вот э, этот вирус, он действует в основном на людей старшего возраста. Старше э, 60 лет. Есть даже установка, что э, старше 65 лет, не выходите на улицу, так далее, так далее, потому что о, это самая ну, э, трудная для них ситуация создается. А почему? А дело в том, что... Смотрите, у ребенка тимус тимус очень активно развит. Мало того, на определенном этапе утро, внутриутробного развития тимус человека является самым тяжелым органом. Он одним из первых формируется, и он очень тяжелый, он большой, и ребенок поэтому защищен, он защищает мать когда она беременна. Поэтому у матери очень повышена иммунная, активность иммунной системы. И именно за счет активности тимуса ребенка. Так вот, по мере взросления ребенок растет, и тимус почему-то становится все меньше, меньше, меньше, меньше. Его защитные функции падают, падают, падают. И к 40 годам, тимус, к 40 именно годам, тимус становится всего... Имеет всего одну треть своей мощности, защитной мощности, которую он имел назначение. Одну треть. Поэтому вот 40 и далее начинаются проблемы, серьезные проблемы у людей по здоровью. И там еще кое-что, то, что я сейчас расскажу об этом. И почему? А именно потому что Тимус всего на одну треть имеет свою мощность. Это в лучшем случае. Это в среднем. А так получается... У кого-то еще даже хуже, кто ведет другой образ жизни. Так вот, подхожу к 60-летним. А к 60 годам он вообще умирает. И он, его вообще очень трудно даже медикам найти, обнаружить остатки этого органа. Потому что он умирает. И поэтому люди после 60 попадают в зону риска. Они практически не имеют функции защиты. Основного своего защитника они не имеют. Вот такая вот картина. Так вот, Тимус, он не только защищает а, от болезней. Это вообще-то орган, играющий огромную роль. Вообще, перевод тимус", Тимуса означает «жизненная сила», или по-другому «дом души». То есть, здесь очень много чего сосредоточено. Не случайно к нему такое внимание. И вот... Как же сделать, чтобы Тимус не умирал? Как же сделать его активным? И мы нашли способ, даже не просто нашли, а нам подсказали. Через Сергея Коношевского, это редактора журнала «Планета ангелов», пришел чинеллинг. Ченнелинг, то есть мир нам, небеса нам помогать стали. Они сейчас все более и более плотно входят в наше взаимодействие с нами и помогают. И он получил информацию о том, что существует вот матрица Тимуса и так далее. Я когда увидел эту работу, я понял, что это очень важно. И я стал год назад ей заниматься, разрабатывать ее, исследовать ее. А мир как будто знал, что он нам потребуется эта, эта информация. И я целый год разрабатывал, усиливал, адаптировал для жизни, усиливал конкретными практиками, и довел до того, что, ну, сам, когда я его осваивал, эту практику, я ее осваивал, работал со своим Тимусом где-то месяца полтора активной работы, каждый день. То есть, это довольно напряженная работа, не каждый выдержит такой процесс. Но потом, вот по мере того, как я исследовал, как его усилил, как его адаптировал к современной жизни, это время стало уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И сейчас работа с тимусом проводится уже э, довольно легко. Например, вот этот курс три недели. Но за три недели человек решает огромное количество вопросов. То, что тимус, он не только, я говорю, здоровье. Он еще и приносит радость в жизнь. Ч человек с чистым тимусом радостен в жизни. Почему? Потому что он защищен. Тело радуется тому, что... О, тело защищено. А вообще, вот, многие студенты, э, точнее, участники курса, они э, отметили, что уже на перв... после первых уроков появляется состояние радости тела. Тело радуется, как будто говорит, ну, наконец-то наш брат пришел, как он нас защитит. То есть, вот тело таким образом, все органы радуются, и человека состояние состоянии легкости. Я обратил внимание, вот раньше, не зная вот этого, этой способности Тимуса, что оно вообще-то формирует и дальнейшую жизнь человека, решает огромное количество родовых вопросов, но об этом я тоже скажу. Так вот, я не думал, что он имеет такую мощь, такую силу. И, да, и вот я во время консультации обратил внимание, люди ближе к 40 приходят часто с таким, с таким Диагнозом, что ли, они говорят, «Антожич, я не понимаю, почему, но мне как-то тоскливо, что-то я в жизни не не понимаю, не то делаю, не так живу, что ли, ну что-то меня давит, что-то я не могу понять, что-то предчувствие какое-то, или что, что со мной?» а оказывается, но ну, я находил решение, выходили мы из этих ситуаций, но это я выходил, как говорится, через на задней двери, а есть прямая дверь через Тимус. Это Тимус уведает и дает о себе знать, что человек, займись мной, займись своей духовностью, потому что основная пища Тимуса это высокие энергии, духовное состояние. Займись мной и ты будешь жить классно и будешь здоровым. Вот о чем говорит Тимус. Кстати, когда он вот одна треть от него остается, он остальное передает телу, мол, ребята, разбирайтесь сами, я не в силах вас защищать, и органы начинают уже защищаться каждый по-своему. А в 60 лет все, он вообще все передает э, телу и говорит, все, ребята, я умираю, до свидания, разбирайтесь уже сами. Так вот, теперь я понимаю, что вот это подавленное состояние, вот эта апатия, вот эти вот, Какие-то неясные предчувствия, плохое настроение. Это связано именно с тем, что Тимус дает о себе знать, что ему плохо, и он уходит из жизни. Или ну, гасит свою активность. И вот сейчас я это очень хорошо вижу, эту картину. К сожалению, я не знал, что будет, честно вам говорю, не знал, что будут такие события, которые сейчас происходят. Я бы тогда, конечно, более активно занялся разработкой курса, и мы уже были бы готовы, и по-другому бы э, вообще все воспринималось большинством людей. Мы бы подготовили не одну тысячу людей бы, и за это время. Ой, и таким образом мы смогли бы повлиять в целом на ситуацию в мире. Не преуменьшая, друзья, я знаю, о чем говорю. Я знаю, что сейчас происходит. Потому что один человек, вот мы у нас на курсе, каждый человек, вот эта сотня людей, которые сейчас на курсе, заканчивают, они, очищая и активизируя свой тимус, они его таким образом с ним работают, что он... Работает со всеми тимусами ближайших родственников. Родителей, братьев, сестер и детей. То есть, целый род очищается. Хотя, вроде бы, даже они могут на, друг, на другом расстоянии, нахо, на большом расстоянии находиться и так далее. Но, если они близко, то еще сильнее этот процесс. Так вот, один человек очищает целый род. а Это как минимум. Человек 5, а то и больше, это родители, дети, там муж, братья, сестры, там вообще может до десятка человек. То есть, понимаете, эта сотня, она уже очищает, освобождает несколько, это сто родов, сто родов, а это уже сто веточек нашего человеческого, общечеловеческого дерева. И ведь таким образом родители, то есть, вот родитель, очищая свой тимус, он таким образом закладывает Здоровое будущее своих детей. Не бла-бла, там, там, не пей, не кури, там, то-то он не то, не то делает. То есть, не на своими э, разговорами о том, как надо жить, чтобы не болеть и так далее, а просто выздоровев свой тимус, он таким образом закладывает чистоту уже и защищенность своих детей. Вот э, я делал э, срез промежуточный после пятого урока, после пятого урока у одной женщины... Э, у нее дети, двое детей, один рядом, точнее, один ребенок рядом, а второй ребенок далеко, уже взрослый. Так у них обоих, у них обоих Тимус уже в том же активном режиме, что у нее. Муж тоже близко, но у него похуже ситуация. Тимус его не столь активен, потому что у них плохие отношения с мужем, они практически с ним плохо общаются, но тем не менее у него тоже Тимус, защитные функции выросли раза в три-четыре. А это очень много. Поэтому, друзья мои, один человек, вот, очищая свой, выздоравливая э, э, оздоравливая свой тимус, э, запуская его в активный режим, он таким образом помогает целому своему роду. И таким образом помогает в целом всей нашей цивилизации. Я знаю, о чем еще раз говорю. Я знаю, что происходит в планетарном масштабе, потому что есть простая дзеновская формула. От взмаха крыла бабочки меняется Вселенная. От взмаха крыла бабочки меняется Вселенная. То есть, каждое движение, каждая мысль, каждый энергетический посыл в этом мире играет огромную роль. Он меняет все в этом мире. То, что мы все взаимосвязаны. Так вот, а выздоровленный, оздоровленный, активно действующий Тимус, он просто пробуждает огромные эти волны очищения осветления и дело в том что человек вот с таким активным тимусом он попадая в любую ситуацию он оздоравливает этот процесс он оздоравливает все вокруг Лю У людей, которые с ним общаются, тимусы тоже начинают откликаться и говорят, помоги нам. То есть такое ощущение, что они просто просят, по себе знаю, когда я общаюсь с аудиторией или с э, э, новым человеком, я чувствую, мой тимус раз, раз включился, раз, помогает ему, э, вот, или вот, прямо в аудитории помогает людям, э, так вот, активно, активность тимусов пробудить, у людей начинают тимусы пробуждаться, поэтому... Вот эти лекции, вот это все, это исцеляющие, потому что у меня чистый активный тимус, и я заражен этой чистотой и светом, и таким образом помогаю вот, другим. Вот такие вот э, возможности, такие ресурсы открылись э, именно во время кризиса. Так бы я, ну, занимался я по этим путем себя, выздоровел там своих поблизости, и не, не пошел бы на активную подачу этого материала в жизнь, в мир для всех людей. А сейчас вот это стало обязательным условием, подать это как можно шире. И я предлагаю вам самые комфортные условия для того, чтобы вы, вы можете пройти первый урок, вообще бесплатно познакомиться с тем, что... <с происходит, войти в это, изучить, посмотреть, а дальше примите решение. Дело в том, что мы не можем это делать бесплатно. У нас работала целая команда, мы несколько месяцев все это готовим и продолжаем с этим работать. У нас сидят консультанты, которые все объясняют и так далее, и так далее. Все это, согласитесь, все это требует оплаты. Я, я не сижу не на нефтяной трубе, мне приходится все это зарабатывать, и все свои деньги я вкладываю в свое развитие и развитие Академии, того дела, которым я занимаюсь. Поэтому, друзья мои, вы поймите правильно, мы вынуждены делать это за плату, если была какая-то помощь от бизнеса там, или от государства, другой вопрос. Но этого же нет, вы же понимаете, это добиться такого можно только какими-то другими путями. Но не честной работой. Поэтому, друзья мои, включайтесь в этот процесс. Вот этот плюс, первый плюс, я считаю, это здоровье, которое нам открыл сейчас вирус. Он пришел и сказал, то, чем вы занимались, все это ерунда. Вы беззащитны от, с помощью всей этой технократической медицины. И народные средства здесь не особо так помогают, потому что нужна бы без... целый комплекс всего. Вот в на нашем курсе мы этот комплекс даем. Комплекс – это и духовная э, работа с тимусом, это осознание, это конкрет... и конкретная методика излечения, которая позволяет э, многое что делать. Друзья, я не был бы Некрасов, <смех>, если бы я не пошел дальше. Я исследую эту тему, естественно. И даже э, сейчас занимаюсь темой э, тимусов э, стран, стран, и даже есть тимус планеты. И я этим тоже занимаюсь, и тем самым помогаю и э, планете. И вы, те, которые активно включились в этот процесс... Вы тоже участники этого процесса, вы тоже помогаете и планете, как живому организму, тоже имеющей тимус, очищать его. И очищая свой тимус, ты очищаешь тимус планеты, тимус своей страны. У каждой страны тоже есть такой энергетический орган. И это действительно так, это не фантастика. Вот этот важный момент, тоже на этом хочу остановиться, друзья. Вот это сегодняшнее событие показывает, что... Наши ресурсы находятся в тонких планах. Наши ресурсы находятся в энергетическом теле. Наши ресурсы находятся в то тесном взаимодействии со, с небесами, со всеми нашими помощниками, которые нас окружают, сопровождают и никак зачастую не могут достучаться. Поэтому пришло время по-другому на все посмотреть. Я уже говорю об этом открыто. Я всегда так как-то об этом особо не афишировал свою связь со всеми этими мирами, но я всегда взаимодействовал с этим. И это позволяет мне довольно активно трудиться и создавать действительно важные вещи для людей. Поэтому обращаю ваше внимание, что ваше духовное развитие Ваша конкретная работа, в частности, тимус, это первый шаг вот в это энергетическое тело человека. Мы дальше, я уже готовлю следующий, работу со следующим органом. И Мы пойдем постепенно сформируем весь энергетический каркас человека и сделаем его здоровым. И тогда человеку ничего не страшно. Тогда он будет иметь совершенно другие результаты по здоровью и вообще другие уникальные свои способности откроет. В какой-то момент мы подойдем с вами к позвоночнику. Потому что позвоночник это очень мощнейший, очень мощный энергетический э, тоже центр, центр, орган такой, который имеет тоже проекцию в тонких планах, и с ним работать тоже надо будет, потому что здоровый позвоночник это тоже, как и тимус, э, он э, не, не использует свои возможности, не использует свои ресурсы. Потому что его энергетическую часть мы не используем, мы не знаем, мы не занимаемся ей, а кампунтуры прочее все, все, это еще э, э, слабое касание только всех энергетических частей тела человека, и мы с вами все это освоим. А сегодня что? Сегодня у нас, смотрите, один здоровый позвоночек на 200 человек, на 200, не на 100 даже, а на 200. Вот какая структура. Поэтому мы постепенно, постепенно с вами пойдем и сформируем мощный энергетический э, каркас человека, энергетическое тело человека. Вот такие мои планы. Планы большие. Я сейчас активно этим занимаюсь. Э, приглашаю на наши мероприятия. И э, я хотел сказать о минусах э, этой, сегодняшней ситуации, э, этого кризиса. Да, минус есть. Самый большой минус, который я увидел, это то, что сейчас власть придержащие постараются использовать, использовать эту ситуацию для того, чтобы людей посадить под полный контроль, чтобы роботизировать общество, чтобы люди стали подвластные. Чипизация, электронная слежка, контроль полный и так далее, и так далее. Каждое перемещение – это все оттуда. Это создание цифрового государства. Есть такой же даже термин, и уже планы разработаны по созданию цифрового государства, где каждый человек действительно как винтик, и его можно проследить, его путь от рождения до смерти со всеми нюансами. Это хотят к этому подвести, для того, чтобы управлять легко. Но, друзья мои, мы человеки, и у человека всегда ресурсы гораздо большие, чем у любого робота, и у биоробота. Мы не станем биороботами. И вот для этого мы должны по-другому жить, по-другому действовать. И вот то, что мы сейчас создаем энергетический каркас нашего э, тела, это как раз выход за пределы роботизации. Потому что туда роботы не Властны попасть. Они не смогут с этими вещами взаимодействовать. Это то, что стоит над всем этим. И мы остаемся человеками на земле, а не подчиненными роботам, биороботами. Вот эту вот опасность я увидел. Но я в этом тоже нашел э, хорошие вещи, добрые вещи. Вы же знаете, нужно во всем э, находить, потому что нет худа без добра. Так что же в этом худе добра? Какое добро в этом худе? А очень простое. Нужно становиться человеками. Это подстегивает нас к тому, чтобы мы стали человеками. Максимально раскрывайте человеческие качества, мужские, женские. Максимально раскрывайте радость, больше медитации, больше активности в духовном плане. Открывайте для себя тонкие тела взаимодействуйте с ними, потому что там роб, туда роботы не могут добраться, они только здесь могут вас контролировать, и на, на самом нижнем энергетическом уровне. А вот на высоких уже не могут. Поэтому нас подстегивают к росту, к развитию, друзья мои. Вот этот плюс я увидел, и мы перестроили сейчас нашу академию, мы включились как можно больше разных э, практик, марафонов и прочее по развитию именно человеческих качеств. И вы, наверное... Кто-то уже знает, кто-то пользуется э, нашими методами, и это действительно помогает. Это выводит человека в его истинное человеческое состояние. Вот этот минус, этот минус который можно превратить в плюс. И об этом минусе, и как его превратить в плюс, мы, я расскажу в следующих роликах, которые начнутся с завтрашнего дня. А, точнее, наверное... А может с понедельника или завтрашнего дня. Еще серия из 9 роликов, которые я уже записал, подготовил. Смотрите, здесь на, в Инстаграме и на Ютубе будет. Так что, друзья, давайте, как говорится, дружить. И вместе мы с вами гораздо дальше пройдем, дольше проживем и будем здоровыми и активными на долгие-долгие годы. Еще хочу сказать, что мы для того, чтобы... За, э, вот еще более закрепить человека в человеческом состоянии Мы создали портал э, Портал развития Или портал реализации Исполнения Вот Диана подсказывает те, Портал исполнения мечт Или мечтаний То есть мы э, создаем Это с, будет уникальный проект в который можно прийти свободно, то есть то, что мы можем делать вот, э, без оплаты, мы делаем это. То есть это мощный проект, приходите, 22 числа будет запуск, 22 будет День э, Матери-Земли. Есть такой официальный, оказывается, праздник, мы специально выбрали этот день для запуска этого проекта. Еще и потому, что в этот день мы таким образом стартуем <coughs> создание самой большой мечты нашей счастливой планеты. Самая большая мечта каждого человека, чтобы эта планета была счастлива. И тогда мы тоже все здесь на ней будем счастливы. Поэтому быть счастливым, но ну, а планета больная и несчастная, согласитесь, это невозможно. А вот когда планета счастлива, нам легче быть самим счастливым. И мы этот процесс запускаем с вами. И он будет вести нас к той планете, которую Увидел еще в свое время Христос, когда приходил на Землю. Он ее и спроецировал в будущее. Это планета Малдена, он ее так назвал. И мы постараемся ее приблизить с тем, чтобы она уже жила в наше время. Не там где-то в будущем, а в наше время. Поэтому вот этот портал исполнения мечты, он будет как раз способствовать нашему Реализацию наших мечт здесь и сейчас у каждого и плюс формированием такого мощного процесса, как создание счастливой планеты Малдена. Благодарю вас, друзья, за сегодняшнее то, что вы прислушивали, присутствовали здесь. Я, к сожалению, не отвечаю на ваши вопросы, замечания какие-то. Благодарю, благодарю, благодарю то, что я был в таком процессе, что не хотел прерываться. Ну, до новых встреч, ответим на все ваши вопросы, общайтесь с нашей Академией, а на моем сайте вы полностью всю информацию получите. Благодарю, друзья. До свидания.